Честно сказать, я никогда не думал, что я буду слишком занятым человеком для того, чтобы строить и как бы обрабатывать или еще что-то. Но на сегодняшний день показывает опыт, что мне нужно больше всего думать о деньгах, думать о том, как натянуть нитки, дать обеспечить работой. Ну и так где-то документальные вопросы решать и все остальные слишком много э, обрушилось. И я доволен, доволен тем, что имею, то, что приобретаю, а приобретаю самое главное опыт опыт с нашими ребятами, вот, которые обрабатывают, которые трудятся и не только не только они трудятся, а я с ними приобретаю огромнейший опыт. Ну вот так мы работаем. Может, что мы привыкли уже амфитеатр.